То ли новостей перебрал, то ли вино в обед. Только ночью к Сергею пришел его воевавший дед. Сел на киевскую табуретку, спиной заслоняя двор за окном. У меня, говорит тебе, Сереженька, разговор. Не мог бы ты, дорогой мой любимый внук, никогда ничего не писать обо мне в Фейсбук. Ни в каком контексте. Ни с буквы Z, ни без буквы «З». Просто возьми и не делай этого, просят, дед. Никаких побед моим именем. Вообще никаких побед. Также он продолжает, я был бы рад, если бы ты не носил меня на парад. Я прошу тебя очень, не делай так рукой. Мне не нужен полк, ни бессмертный, ни смертный, Сереженька, никакой. Отпусти меня на покой, Сережа. Я заслужил покой. Да, я знаю, что ты трудяга, умница, либерал. Ты все это не выбирал. Ведь я это тоже не выбирал. Мы прожили жизнь тяжелую и одну. Можно мы больше не будем иллюстрировать вам войну? Мы уже все, ребята. Нас забрала земля. Можно вы как-то сами, как-то уже с нуля. Не нужна нам ни ваша гордость, ни ваш потаенный стыд. Я прошу тебя, сделай так, чтобы я наконец... Забыт. Но ведь я забуду, как в русском музее мы искали девятый вал, как я проснулся мокрый, а ты меня одевал, как читали Пришвина, как искали в Атласе полюса, за любым самолетом такая белая полоса, как подарил мне увеличительное стекло. «Ничего», — отвечает дед, исчезая, — «тебе ведь и это не помогло». Это Женя Берковича. Ее нет здесь, ее нет в этом списке, как нет и Светланы Петричук. Мы не успеваем, мы не успеваем заносить имена людей, боровшихся и борющихся сейчас против войны и против фашизма в нашей стране. Нет войны.